День сурка. Тоже очень простой припев, почти как у Саши, там только не е-е, а воды ды би -дай". Такое посложнее немножко слово, <laughs> поэтому подпевайте воды ды ва Давайте вместе, как младенцы кричат. Ва Все умеют? Что, не забыли из младенчества? Ва-ды-би-дай, три слова, ва-ды-би-дай. Это припев. ва ды би -дай". давайте, три-четыре. Будет понятно, да? Он не снимает, так что не Проснувшись утром, не забудь посмотреть вокруг Где твой сегодняшний путь, где твой спасательный круг. Закинь его как можно дальше, очисти свой дом. Что будет потом, Воды меда, воды меда, воды меда, вода меда, вода меда, воды меда, воды меда, воды меда, да, да, да, воды воды меда, воды да, да, да, да. Сегодня все как вчера, если спать на ходу, зачем нам эта игра? Хватит догореть предумать, воды вина. Вот Силы Божьи делать все, что могу, чтоб каждый день был. очень радостно. Хотя бы до календарной дожили в Москве. Асфальтовая каша хрустит под ногами в полуденном солнце Когда нет ничего, что могло бы тебя отпугнуть от весны Когда нет никого, кто задержит тебя по дороге на небо Прости всех и себя и не думай о встречных ветрах это день тепла. Не думал попасть в этот дом, И белые кони летят, и белые птицы смеются, и вечное солнце встает, На сидеющих теплых камнях. Это день тепла. Да мы идем. Это день. Этот день... А следующая вещь называется «Таволга», у меня второе название, фестивальное, вот это, чтобы скорее опять наступило лето, мы пошли в леса, в поля и там, там пели, жгли костры, вот, отдыхали от городов, общались с природой. Пелило поле далеко, И в турмонаби молоко, И вам чая в цвету встречали, Как нас ели, комары не замечали, Кто-то в лужу встал, за пороло туплю, А баня лечит лучше, чем дырахлю. Фарбовка здесь очень уже пластаная. Оп, любовь моя многозарядная. Таволга, таволга, таволга, таволга, таволга, таволга. А мы здесь не на долго, не на долго. Чай свежий трав, песни, волга, в траве без шума костра. Не за виросвет сестра. Таволга, таволга, таволга, таволга, таволга. А мы здесь не надолго, да ненадолго Чай свежих трав, песенок костра За третий рассвет, сестра Фанарь зеленый, светлячок в ночи а руки клёна над огнем свечи. Сырой валежник на костер, И все, что прежде дождь, просто стер. А в щель палатки да неба прыг, В душе заплатки я к ним привык. За краем края над рекой туман, Небо-карава и солнце-караван. Бессилго страх, не залила свет все страхи. Там, там, там, там, там, там, там, там, С утра голоса в шатре От всего мудра, песня о добре Мы поем с тобой, раскрывая суть Все, что есть сейчас, ты не позабудь Все, что было здесь, мы возьмем с собой Не пока нам вниз, а на дождем мой Мы уйдем домой, но вернемся в лес. Восплавит сной, а. да не остудит лёд абла гатавал гатавал гатавал А мы здесь не надолго, не надолго. Чай свежих трав, песня у костра, За свет рассвет, сестра абла гатавал гатавал гатавал здесь не надолго, не надолго. часть свежих трав, песни у Не рассвет, сестра. Я молода, не рассвет. Спасибо. Извиняемся за косяки, она а новая, мы усиленно репетируем. Раз в неделю. Вот. Следующая песня называется «Ни много, ни мало» «Самая странная песня». Да, сейчас Василий переделает свою вот педальку на самую странную песню. Сделать все, что я хочу сделать Мне не хватает дня Крепкие руки и ловкое тело Дайте мне меня Бегу я, бегу я, бегу я по рельсам Отстал даже скорый сапсан Никуда, никуда, туда мне не деться я нашел себя сам, это самая странная песня на свете. Песня про то, чего нет. Песня про то, что не видно, хоть трескит. Значит, пора включить свет. Там надо найти еще пару ног. Скромный герой не желает награды, Он просто сделал, что мог. Несется, несется, несется мой поезд, Несется так, что горит. Маленький мальчик его на веревке что ты мне говорит. Песня про то, чего нет Песня про то, что не видно, хоть треснет Значит, пора включить свет Хотела, что-то нам все же к лицу Чешутся руки добраться до сердца И посмотреть, что внутри Кого-то а согреть и чем-то согреться Сердце мое Значит, пора включить свет Это самая странная песня на свете Песня про то, чего нет Песня про то, что не видно, хоть тресни Значит, пора включить свет Песня называется «Иван» по фамилии «Чай». Все про то же. Про, чай, который будет да, про грядущий чай, чтобы он был вкуснее. самую лютую стужу он верил в тепло. И вот он дождался великой весны, И бегал в пору от сосны до сосны, Дождался, вроде отлегло. Иван по фамилии чай, Иван по фамилии чай, Под солнцем юльским бежит Рассветная поля, рарарай. дождем, выдает кругаля.